Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и это годовой гороскоп для знака Рыбы на 23 год. И мы рассмотрим влияние каждой из планет на ваш знак, а также мы рассмотрим влияние лилит и лунных узлов. Несмотря на то, что это эффективные точки, они во многом тоже дают для нас важные подсказки. И я очень надеюсь, что этот прогноз поможет вам правильно спланировать ваш личный год и расставить необходимые приоритеты. Итак, начнем мы с Юпитера. Юпитер с начала года и по 11 мая, затем с 29 октября по 21 декабря находится в вашем знаке «Дорогие рыбы». Поэтому 22 год очень важный для вас в плане, личного прорыва и развития по сути юпитер сам по себе представляет ту сферу в которой будет происходить наибольше всего качественных изменений будут предоставлены возможности для роста и развития и по сути юпитер в этом году воздействует на вас на вашу личность на то как вы выглядите на то как вы презентуете себя и на то, какая у вас самооценка. Важно понимать, что Юпитер проходит по вашему знаку раз в 12 лет, и каждый раз это начало нового цикла развития. Поэтому у вас в жизни сейчас прекрасный период, чтобы начать какую-то новую деятельность, чтобы начать покорять этот мир, презентовать себя и выходить в свет это пора уже сделать к тому же юпитер является одним из ваших планетарных правителей, и его транзит по вашему знаку это одно из важнейших астрологических событий для вас в двадцать году этот год для вас это по сути время изучения своих потребностей это время когда нужно осознавать свои мечты и идти к ним действовать ради своей мечты это период, когда вы действительно можете быть очень воодушевлены какой-то темой, и ради этого будете готовы э, ставать, становиться лучше каждый день. И по сути этот транзит продлится с декабря 21 по декабрь 22 -го года. Если вы хорошо поработали над своими страхами и над своим внутренним миром в период с декабря 20 по декабрь 21, то это время прохождения Юпитера по вашему первому дому будет для вас очень продуктивным. И по сути, все то, что вы будете желать, все эти цели, которые вы будете ставить перед собой, они будут ä, осуществляться легко. И вы можете получить даже больше, чем... Мы рассчитывали в начале когда Юпитер проходит по первому дому появляется стремление получить свободу дышать полной грудью важно не забывать об обязанностях своих и не отрываться от такой рутины до да, которая необходима но тем не менее есть возможность также почувствовать вот этот полет и оторваться от обыденных вещей и действительно выйти на новый уровень сознания это прекрасный период для того чтобы начать уделять время себе и это судя по всему уже давно пора к тому же это очень хороший период для самообразования для того чтобы получать высшее образование проходить курсы для того чтобы повышать квалификацию вот все что вы будете тратить и время и ресурсы на знания, это все окупится поэтому если вдруг вы ощущаете внутреннюю потребность в том чтобы изучить что-то новое обязательно прислушивайтесь к себе также это отличное время для того чтобы объединять усилия с другими людьми для встреч дружбы юпитер социальная планета поэтому однозначно он ярче будет проигрываться в судьбе тех людей, кто находится в социуме, а не заперт у себя дома в квартире. Поэтому не ограничивайте себя э, узким кругом общения, старайтесь все-таки расширять вот количество людей, с которыми вы общаетесь, и э, вас могут особенно привлекать профессионалы своего дела. Общение с ними может вам давать очень многое. За счет того, что Юпитер перед этим год был в вашем 12 доме, вы могли заниматься закулисной работой, которую не видно. Или вы могли готовиться к началу какой-то деятельности, к старту проекта, или вы могли что-то пробовать и были не уверены, или это ваше направление, или нет. Так вот, сейчас есть возможность вот эту закулисную работу вывести из тени и стать главным героем или ну хотя бы лицом которое видно человеком которого заметно который заметен поэтому по сути это очень хорошее время для вашего выхода и если вы что-то очень долго готовили разрабатывали обдумывали то сейчас как раз то время когда этим стоит поделиться очень часто для того чтобы реализовать потенциал который дает юпитер важно поставить себя на первый план и для этого порою нужно меньше внимания уделять родным семье выходить из этой зоны жертвенности рыбьей и все-таки поставить себя в центр и прислушаться к своим желаниям целям планам и это поможет вам на самом деле повысить свою эффективность в этом году и достичь высоких результатов но тем не менее чем больше времени вы будете уделять именно себе чем больше вы сами себя будете уважать и ценить тем более ценными будут для вас все эти люди которые вас окружают все эти контакты и тем более глубоким и продуктивным будет ваше взаимодействие возможные проблемы юпитера в первом доме это излишество разного рода особенно часто это проигрывается в плане питания поэтому следите за э, своим режимом сна режимом питания и за тем как выглядит ваше тело так как есть риск поправиться окружающие могут видеть ваши горящие глаза ваше стремление к свободе и порою они могут с трудом вас узнавать и будут пытаться вас вернуть к прежней жизни поэтому есть такой момент что лучше все-таки опираться вот в вопросе этого личного роста на себя на свои ощущения но при этом относиться по возможности с пониманием и уважением к окружающим людям и их мнению с 11 мая по 29 октября юпитер выйдет из вашего первого дома на время во второй дом и будет воздействовать на вашу сферу финансов и личных ценностей и в этот период времени ваша самооценка будет укрепляться ваша самоценность будет возрастать в ваших глазах и в глазах окружающих это время когда могут появляться идеи как начать зарабатывать больше могут появляться новые финансовые желания приобрести какую-то дорогостоящую вещь которая будет служить вам несколько лет и часто бывает такое желание вот даже купить вещь которая ассоциируется у вас с достатком с хорошей жизнью и впоследствии эта вещь может долгий период времени быть с вами как напоминание о тех временах когда вам удалось выйти на новый уровень это очень хороший период в вашей жизни, когда вы сможете привлечь ресурсы других людей. И в этом плане нужно быть поаккуратнее, так как есть риск это все очень быстро промотать и стратить. Поэтому важно все-таки ответственно подходить к ресурсам и финансам. Возможные опасности этого периода как раз заключаются в том, что человек небрежно относится к деньгам. И вот этот резкий рост в финансовом плане может влиять отрицательно на личность. Поэтому важно все-таки во всем находить баланс и помнить, что главная проблема Юпитера это преизбыток чего-то и отсутствие чувства меры. Порою Юпитер может увеличивать то качество человека, которое заключается в неумении вообще обращаться с деньгами и, соответственно, он может принести большие проблемы, проходя по второму дому, увеличивая количество расходов и долгов. Но с другой стороны, Юпитер является также философской планетой, поэтому он часто дает нам возможность изменить отношение к финансам. Если раньше вы, например, считали, что деньги можно заработать только тяжелым трудом, то ваше мнение на этот счет может измениться, и это может помочь вам, выйти на новый уровень доходов переходим с вами к влиянию сатурна сатурн это планета в астрологии антипод юпитера если юпитер расширяет если он дает новые возможности то сатурн преподносит нам уроки простоты и трудолюбия а сатурн проходит по знаку водолей он в этом году не меняет знак как и в двадцать первом году он находится в вашем двенадцатом доме который отвечает за уединение и внутреннюю работу поэтому те процессы которые были еще в двадцатом году запущены которые интенсивно проигрывались в двадцать первом они будут иметь тенденцию продолжаться и в двадцать втором году но отличие заключается в том что будет уже понимание этих процессов это прекрасный период для того чтобы избавиться от зависимостей от страха кого-то потерять от такой тенденции когда человек живет чужой жизнью когда он делает только вот что-то в угоду другим ради других это период когда действительно можно понять себя настоящего осознать свои мотивы и соответственно проживать свою жизнь сатурн в 12 доме может давать вам работу в уединении творческую работу но в любом случае время от времени вы будете нуждаться в том чтобы побыть наедине с собой и если так складываются обстоятельства что у вас нет такой возможности то нужно ее обязательно найти и сейчас на экране вы увидите на кого из представителей вашего знака сатурн в следующем году повлияет больше всех остальных и вы можете найти себя в таблице если вы представитель солнечного знака а также указаны градусы для асцендентных рыб сатурн в двенадцатом учит не зацикливаться на прошлых ошибках идти дальше не заострять свое внимание в принципе на прошлом с одной стороны, вы можете это вспоминать, но с другой стороны, вы будете это делать с целью отпустить. И это период, когда есть возможность качественно поработать над негативными установками, которые имеются внутри. Еще один важный вопрос, который будет подниматься у вас в 2022 году, это вопрос самооценки. Об этом говорит и Юпитер во втором доме, и Сатурн в двенадцатом. Это период, когда вы с одной стороны можете стремиться служить другим, делать все только ради других, но с другой стороны вы уже начинаете просыпаться и появляется желание делать что-то и для себя. Поэтому год очень важный, он действительно дает вам возможность многое изменить в лучшую сторону. До этого, до того, как Юпитер перешел в ваш знак, в 2020 году, в начале 2021 вы могли проживать такой период будто бы э, в вашей жизни вот окончание каких-то процессов происходит нам нужно было что-то завершить и вот сейчас вы как раз на том этапе своей жизни когда вы можете начинать при этом даже несмотря на вот такую внешнюю активность по юпитеру все равно и за сатурна в 12 будет такой момент когда какая-то часть вашей личности скрыта когда вы не будете готовы откровенничать, когда вы не будете готовы открывать все карты перед теми людьми, с кем вы общаетесь, когда многие могут даже не догадываться, с какими ситуациями вам приходится сталкиваться в повседневной жизни. Это момент какой-то вашей внутренней закалки. К слову, Сатурн был Водолеем в этом же положении в прошлый раз, в период с 91 по 94 год. Если ваш возраст позволяет, можете вспомнить, какие события происходили с вами в тот период времени. И не исключено, что будут какие-то аналогии. В период с 4 июня по 23 октября влияние Сатурна будет усилено в связи с тем, что он будет делать петлю ретроградности. И, соответственно, он будет максимально активировать ваши страхи, сомнения в себе. И это момент когда вам нужно сделать шаг вперед несмотря на вот такой сумбур внутри и это действительно будет прорывом переходим с вами к урану уран в двадцать втором году тоже не меняет знак как и сатурн он находится в тельце в вашем третьем доме и влияет на сферу коммуникаций поездок разговоров бумажных дел и транспорта а также обучение уран это планета инноваций, прогресса, перемен и даже революций. И по сути он будет способствовать тому, чтобы в вашу жизнь входили интересные люди. Это может быть общение с очень оригинальными личностями. Это может быть полное обновление круга общения. И те люди, с которыми вы раньше поддерживали связь, будут для вас уже неинтересными. Это период, когда может сильно меняться ваше общение с братьями и сестрами в их жизни могут быть какие-то радикальные перемены ваше обучение тоже может носить спонтанный необычный характер это может быть какое-то новое направление которое вы будете изучать к слову уран будет находиться в тельце по весну 26 года поэтому данное влияние продолжительное, и сейчас мы находимся на экваторе этого влияния поэтому отчасти вам уже эти тенденции знакомы но они будут еще продолжаться несколько лет уран сильно влияет на ваш ум на то о чем вы думаете и может быть такой момент спонтанности в этом плане момент озарений к тому же если говорить об обучении то есть такой момент что вы можете например начать изучать какое-то направление потом бросить затем опять возобновлять старайтесь вот избегать таких ситуаций когда вы перепрыгиваете из одного обучения на другое такой момент по урану порой тоже проявляется иногда уран в третьем дает рассеянность когда сложно сконцентрироваться поскольку вы всегда находитесь в мыслях о будущем и при этом вы отсутствуете в моменте Поэтому старайтесь вот не терять вот эту ценность момента, осознавайте ее и не слишком вот много внимания уделяйте планированию будущего. Убедитесь в том, что вы заставляете слова работать на вас, а не против вас. Уран будет заставлять вас оттачивать мастерство коммуникации и это тоже очень важный момент сейчас вы находитесь на том этапе своей жизни когда вы оттачиваете интуицию и порою могут быть в вопросах связанных с ураном качели например то вы очень много всего изучаете то вы просто бросаете и хотите получить свободу от информации это нормально для урана исследовать разные полярности но тем не менее это хорошее время для того чтобы обновить свое мышление, свою сферу коммуникации и привнести то новое, прекрасное, что сейчас э, можно привнести. И сейчас на экране вы увидите, на кого из представителей вашего знака зодиака Уран повлияет больше всех остальных в 22 году. Переходим с вами к Плутону. В течение всего 22 года Плутон находится в Козероге по-прежнему. В вашем одиннадцатом доме и влияет он на карьеру ваш жизненный путь цели планы на общение с друзьями и на взаимодействие в группах и коллективах это тот период когда плутон уже начинает собираться выходить из знака козерог это длительный период и соответственно его влияние в 2022 году будет ощущаться более интенсивно, и вы можете увидеть результаты вот глобально с 2008 года, результаты вашей жизни, связанные с работой в разных коллективах, в разных группах людей, и вы обнаружите, что у вас много опыта взаимодействия с людьми, и вы можете этот опыт использовать. Вы можете обнаружить, что вы уже набрались опыта и в плане дружеского общения. И сейчас уже наверняка знаете, какие люди должны находиться рядом с вами. Самое главное, что у вас сильная возможность, серьезная возможность продвигать свои личные цели и планы, желания через многочисленные связи. Именно вот общение с окружающими людьми может помочь вам реализовать какой-то ваш личный проект поэтому период действительно очень мощный в плане объединения своей энергии с энергией окружающих вы ощущаете себя сильнее когда начинаете общаться с сильными мира сего а также когда вы являетесь членом вот какой-то группы мощной ваших единомышленников поэтому Старайтесь вот объединять свои усилия. Если работать, то работать в крупной компании или в команде специалистов. То есть вы растете, находясь рядом с успешными людьми. Также вы можете обнаружить, что круг общения может порой меняться очень так серьезно и например те люди с которыми вам было интересно взаимодействовать раньше сейчас уже не представляют такого интереса и сейчас вы увидите на экране кого из представителей вашего знака коснется плутон в следующем двадцать втором году переходим к нептуну нептун уже долгие годы находится в вашем знаке дорогие рыбы он находится в вашем первом доме влияя на вашу личность. И это период вашей особой магии и шарма с одной стороны нептун будет давать неуверенность в себе незнание как себя правильно презентовать этому миру как о себе правильно заявить но с другой стороны он дает глубину и необычайные творческие таланты возможность их раскрыть он дает очень глубокие эмоции связанные и чувства связанные с любовью к окружающим и соответственно у вас будет шанс ощутите эти энергии очень ярко нептун очень часто размывает цели и он порой может давать такой период ожидания будто бы человек считает что вот сейчас не время действовать а вот еще немножко подожду и тогда будет самое то поэтому вы можете оборачиваться назад и думать что был период в жизни когда вы потратили время впустую но не жалейте об этом, главное это осознать, что 22-й год действительно является хорошим для прорыва и для того, чтобы начать заявлять о себе и действовать. Постарайтесь энергии Нептуна использовать своей личной выгодой. И сейчас я вам расскажу, как это сделать. Когда Нептун проходит по вашему первому дому, он усиливает интуиции. Поэтому обязательно используйте этот инструмент для понимания себя и окружающих, а также для продвижения вперед. Используйте ваши огромные способности в психологическом понимании других людей. Вы буквально считываете информацию с других людей, и это позволяет вам вот с полуслова понимать окружающих. Используйте это. К тому же, Нептун дает вам возможность лавировать, хитрить действовать не в открытую а с позиций с которых вам это выгодно и порой это очень полезный навык который позволит вам тратить меньше сил энергии но при этом получать желаемое для многих в этот период вы пристаете как человек загадка вас сложно разгадать ваши действия сложно предугадать и это тоже может быть козырем в вашем рукаве и на самом деле вы должны понимать, что вы можете сделать больше, чем даже сами предполагаете. Нептун дает вам мягкость, умение сопереживать. И это тоже очень ценное качество в глазах других людей. Главное не скатываться в роль жертвы и не быть с теми свободными ушами, которые готовы все выслушивать, все жалобы и нытье окружающих. Старайтесь смотреть на себя с меньшими иллюзиями. Старайтесь вырабатывать здравый реализм для своего продвижения в обществе. Соединение Нептуна с Юпитером с марта по май 2022 -го года поможет вам в плане самопрезентации. Возможно, в этот период времени вы сможете заявить о себе, и это будет тот период, когда удача улыбнется вам. И сейчас на экране вы увидите периоды ретроградности Нептуна и Юпитера. Это то время, когда вы можете очень глубоко поработать над собой, осознать свои истинные цели, планы, желания, мотивы и разработать эффективный план самопрезентации. Переходим с вами к Венере. Венера является быстрой планетой, поэтому важно обращать внимание на период ее ретроградности. И это мы и сделаем. Венера разворачивается в ретроградное движение в конце 20 первого года и будет она ретроградной по 29 января 22 года все это время она будет проходить по козерогу по вашему одиннадцатому дому это неблагоприятный период для того чтобы вступать в новые группы коллективы это не самое лучшее время для э, дружеских посиделок для встреч с друзьями э, будьте аккуратнее если в этот период у вас намечается корпоратив так как могут возникать какие-то ложные надежды на отношения с кем-то или провокативные ситуации, так как Венера будет разворачиваться в соединении с Плутоном. Поэтому важно в этот период следить за тем, что происходит в вашей личной жизни. Это неблагоприятный период для радикальных косметологических процедур, а также для пластических операций. К тому же в этот период времени вы можете, скажем так, менять свои финансовые цели и планы, пересматривать их. В таком случае не принимать окончательные решения до момента разворота Венеры в прямое движение. 11 дом отвечает за интернет, поэтому очень активно вы можете знакомиться в интернете в этот период. Но опять-таки все может быть в конечном итоге не так, как вы себе представляли поэтому момент вот такого разочарования в связи с ретроградной венерой он может присутствовать помните об этом и дождитесь разворота это не время для крупных покупок а также для заключения брака но хороший период для отдыха и расслабления переходим с вами к меркурию и обратим внимание на периоды его ретроградности Первый раз Меркурий ретроградит в вашем 12-11 доме. Это хороший период для того, чтобы пересмотреть свои вредные привычки, привязанности, страхи, комплексы. Это время, когда внешняя активность может несколько замедляться. И это важно принять, не форсировать события. К тому же могут подлежать пересмотру ваши взаимодействия с окружающими, ваши планы совместные с кем-то и дружеское общение но тоже может в очередной раз проходить изменения и трансформацию следующий период ретроградности меркурия будет вашим четвертым и третьем доме в это время могут затрагиваться вопросы связанные с недвижимостью переездами бумажными делами обучением на дому важно в это время опять-таки дождаться пока меркурий развернется вперед и только тогда переезжать если речь идет о новой ситуации но э, также вы можете удачно завершить дела связанные с этими темами к тому же все что связано с коммуникацией с родственниками э, это будет активным и это можно будет скажем так эффективно этот вопрос решить например помириться с кем-то съездить в гости к кому-то, кого вы давно не видели, или пригласить в гости к себе. Если вы планировали недалекую поездку с вашей семьей, то это тоже хорошее время, особенно если вы собираетесь поехать в то место, в котором были ранее. Но все же, если речь идет о поездках на ретроградном Меркурии, то новые места стоило бы исключить. Следующий период ретроградности Меркурия приходится на ваш восьмой и седьмой дом. В этот период вопросы займов, кредитов, долгов, ипотеки выйдут на первый план. Но так как затронут седьмой дом, это может быть и тема долгов. Поэтому если вдруг кто-то вам был должен, то в этот период вы, скорее всего, получите эти деньги. К тому же, в этот период также... Могут выходить на первый план вопросы финансовых договоренностей. То есть, если вы заключали какую-то сделку долгосрочную, которая предполагала финансовые обязательства, то в этот период времени, очевидно, этот вопрос будет очень актуальный. И, наконец, четвертый раз Меркурий развернется в канун нового года, 29 -го числа, в вашем одиннадцатом доме. Это может подтолкнуть вас провести Новый год в компании друзей, знакомых, но планы могут меняться. Усите этот момент и старайтесь все-таки заранее решить этот вопрос до разворота этой планеты. Переходим с вами к Марсу. Марс будет ретроградным с 31 октября и до конца 22 года. В этот период стоит быть поаккуратнее в доме с колющимися, режущимися предметами. Также не стоит затевать какие-то резкие вот, перемены в доме, такие как ремонт, перестановка мебели, так как есть высокий риск получить травму по ретроградному Марсу в четвертом. К тому же ретроградный Марс в четвертом будет активизировать проблемы семейного характера. Если был конфликт с кем-то, и он в замороженной стадии, то может активизироваться эта ситуация еще такой момент что это период когда вы можете затевать совместные действия с кем-то из членом вашей семьи в таком случае старайтесь все-таки дождаться когда марс развернется вперед иначе это все будет тянуться долго и безрезультатно но тем не менее вы можете вкладывать огромные силы в решение старых вопросов связанных с недвижимостью с вашими родителями с вашими обязанностями перед семьей вам могут вспоминать что вы кому обещали сделать поэтому период очень подходит для того чтобы почищать хвосты важно проявлять больше такта и терпения в общении с родными но в целом марс быстрая планета поэтому обычно за период его его ретроградности люди успевают поссориться помириться поэтому если вдруг возник какой-то конфликт то тоже не переживайте сильно, это ненадолго, главное понять причину и все обсудить. Переходим с вами к Лилит. До 15 апреля Лилит находится в вашем четвертом доме и Лилит представляет страхи наши, которые мы сами себе придумываем, склонны накручивать себя по этому поводу. И до 15 апреля ваши страхи будут связаны с домом, с семьей, темой безопасности. Это может быть момент гиперопеки, гиперконтроля. Это может быть ситуация, когда вы действуете в ущерб себе, лишь бы вот все в семье были довольны. Это может дать напряжение в общении с родителями. После 15 апреля Лилит переходит в ваш пятый сектор, и она будет воздействовать на тему детей. Поэтому важно будет в этот период находить баланс между личной творческой реализацией и между вниманием, которое вы должны уделять детям. Бывает так, что когда Лилит в пятом доме, человек может отказаться от работы своей мечты ради того, чтобы быть рядом с детьми. Или наоборот, полностью бросить все силы на работу и забыть о детях. Поэтому момент перекоса он плох и в первом и в втором варианте также тема отношений и зависимости в отношениях любовных тоже может присутствовать и этот момент нужно отслеживать плюс ко всему лилит в пятом доме может давать неприятные ситуации на отдыхе или во время занятий спортом переходим с вами к кармическим лунным узлам узлы 19 января 22 года переходят на новую ось знаков это телец скорпион таким образом восходящий узел будет находиться в вашем третьем доме поэтому сфера вашего развития будет в области коммуникации обучения поездок это может быть период когда вы приобретете новый автомобиль или запишетесь на очень классное обучение или получите новый полезный навык научитесь чему-то это период когда вы можете наладить отношения с кем-то из ваших родных и близких с прошлого года пока северный узел шел по вашему четвертому дому вы очень много времени внимания уделяли своей семье и по сути это был источник вашего вдохновения радости наслаждения удовольствий реализации и с конца 2021 года началась новая тенденция, связанная с темой общения, поездок, бумажных дел. И, соответственно, первые звоночки будут по затмению 19 ноября 2021 года. Обращайте внимание на то, какие события возникают в этот период. Очевидно, что они будут более ярко разворачиваться на протяжении всего 2022 года. Когда восходящий узел проходит по третьему дому, многие в этот период переезжают, обучаются, покупают автомобиль. Это время, когда в жизни входит движение. Если вы ощущали застой, если было все предсказуемо и однообразно, то узлы однозначно внесут новизну и разнообразие. И сейчас на экране вы увидите на кого из представителей вашего знака Узлы повлияют больше всего, у кого будут новые возможности для роста и развития. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо большое всем за просмотр. Обязательно делитесь в комментариях, как у вас проходит этот год, какие у вас планы, цели, мечты. Все обязательно сбудется. Будем с вами на связи. Всем пока-пока.